Всем привет, сегодня я заканчиваю прохождение террория 1.3 на Android. И начнем мы с солнечного затмения, я покажу лут, который мне выпал Это вот такой магический флакончик с ядом Вот он Ну, вы наверное увидели, да? Так, следующий предмет это бензопила мясника И, в общем-то, вот с этой вот штуки мне выпала очень интересная вещица Сейчас вы посмотрите, сейчас я ее прибью Это Матрона, или как там ее зовут? Короче, с нее падает много разной ерунды, но мне выпал... Вот этот глаз к тулху. И также еще выпала ракушка С оборотня, вроде нападает, Я не знаю, при чем он тут вообще взялся Но это прикольно Смотрите, мне выпал посох сферы Вот такой вот Он мне очень поможет при башнях. Сейчас вы посмотрите, типа вот этот посох Приближенно И а, выпал еще вот такой вот а, дробовик А нет, это не дробовик, это какая-то ерунда Ну, короче Оружие на стрелка выпало также сейчас вы только что ли зрели вторжение гоблинов, оно быстро прошло, и вот он культист. Убивать я решил его с помощью медсестры, так как босса для меня показался сложноватым. Кстати, первый раз слился из-за того, что меня убила Матрона, потому что началось солнечное затмение именно в тот момент, когда я первый раз начинал убивать культиста. Я не знаю, в чем прикол, но типа меня это очень раздразило. Я решил убить его с помощью медсестры, потому что тогда у него прям буквально миллиметр остался, я решил не париться, так как в прошлый раз... Просто использовать медсестру и спокойно убить ее и все, чтобы по-быстрому пройти башню. Хотя, как мне подписчики предсказывали, башней просто адово сложно для меня было, потому что это эксперт, и на эксперте довольно сложно пройти вот эту солнечную башню. Но я решил пойти по-умному, в кавычках, естественно. И, ну сейчас вы все увидите, не буду спойлерить, а мы проходим культиста. Довольно простый, простой босс, именно поэтому я юзаю медсестру, потому что он слишком легкий. Так, нам выпадает трофей, это прикольно. Естественно, то, что я должен с него выпасть, это вот этот вот алтарь, на котором крафтится все остальное. То, ну, короче, топовая броня, топовые вещи и все, в общем, последнее. Так, идем мы теперь оформить первую магическую вот эту вот башню. Я вырыл такую яму и буду убивать определенный вид монстров, который наиболее простой. Вот эти, Просто эти зелья, они бьют сквозь стены. Я выбрал вот эти такие мозги, которые стреляют лазерами, потому что если я буду наружу, то у меня ничего не получится, у меня сейчас недостаточно хороший арсенал и экипировка, чтобы убить эту башню без вот таких вот хитростей. Это элементарно получается, она выпадает вот эта вот колбочка с ядом солнечного затмения, и вот так вот спокойно фармится башня. К сожалению, у меня на этом несчастном эмуляторе постоянно вылетает игра, и я, не прих... я прохожу сейчас эту башню раз уже, наверное, 15-й, поэтому меня просто не записалось то как я ее полностью уничтожу, но как я снял щит, вы, наверное, видите. В общем, вы поверите мне, я просто добил ее, и потом ее и все. Сейчас я крафчу, наконец долгожданное оружие для мага, чтобы потом уже проходить башни и подпитывать свои жизни таким неплохим уроном. Вот эта перчатка, она должна самонаводиться, насколько я помню. И с помощью нее, я надеюсь, я без труда пройду следующую башню на призыватель, чтобы выбить дракончика. Потом пройду солнечную башню и потом стрелковую, но... Как я уже говорил, я немножко описывался, и ошибка как раз была в том, что я не прошел первоначально стрелковую башню, потому что она оказалась самая легкая. Башня на призывателе, как мне показалось, такая по сложности средняя, что-то между, наверное, магической башней и башней, как она называется, солнечной. Вот, мы добиваем ее, забираем как раз лут, и вот эти мобы все исчезнут сейчас. Конечно, то, что я долго беру, это для меня... Противно, но для вас это не страшно, потому что несколько секунд всего экранного времени занимает. Опять же, крафтим две палки, призывающие существ. Одна будет нужна мне до... для того, чтобы проходить эту игру дальше на 1, 3 и 3, 5 на ПК. Я перенесу просто эту карту, этого персонажа на ПК и допройду игру. Если он, конечно, хочется. Если нет, я просто так для себя оставлю эту карту и все. Кстати, если на этом видосе набирается 200 лайков, я выкладываю эту несчастную карту и персонажа на Яндекс Диск, как вы и хотели. Ну, не вы, а кто-то один хотел. Короче, вот, если вы, вам хочется, то, пожалуйста, набирайте 200 лайков, я выложу ее. Но я, конечно, абсолютно осознаю то, что это полная дерьмовая карта, и постройки плохие, и, в общем-то, персонаж некрасивый, и все там тоже некрасиво, поэтому... А ну вот да. Я забыл сказать, каким способом я убил эту башню, да? Я использовал хлорофитовые пули и большую акулу, вот. А потом просто пришел ёшка и уничтожил ее. и все. Стояла я на земле, чтобы червями не дамажили. Типа, я просто спустя попыток, наверное, 40 или смертей 40, я наконец-то понял, каким образом ее очень просто убить, одел грибной сет на как я говорю, использовал хлорофитовые пули, Стоял на месте, чтобы черви, ну, эти ползоножки меня не уронили. И спокойно снял щит, а потом пришел ее ешкой в сети на воина и просто ее разобрал до того, как меня убили, и все. Вот они, вот эти оружия. Очень, кстати, прикольные и самые желанные, наверное, из всей серии, это именно вот это вот солнечное извержение. Потому что Монлорда я буду убивать только им. И вот она, самая элементарная башня. Самая простая. Сейчас я покажу, каким образом я ее пройду. Там есть очень интересное место у меня. Вот здесь вот. Заходим сюда и просто ничего не делаем, потому что здесь нет персов, которые проходят сквозь камни. Типа умереть здесь крайне трудно. Но у меня получилось, потому что я просто no скилл no Так. Очень интересный моб. Это вот этот чужой шершень или просто какой-то шершень. Потому что он спавнится бесконечно, не наносит тебе урона и очень неплохо так сказать, умирает, потому что хп мало и много спамится, поэтому я с легкостью снял щит с этой башни. И вот знаете в чем прикол? В том, что смотрите, вот остается миллиметр, у меня просто вылетает игра, и мне пришлось снимать щит заново и уже заново бить башню, то есть неприятный такой момент. Опять же, после вот этого, чтобы не вылетела игра и все заново мне пришлось делать, я просто вышел, а как вы знаете, после убийства последней башни, а это была последней, призывается лорд автоматически вы на это повлиять не можете никак а я вышел чтобы сохранить ему лорд у меня естественно не призывался поэтому мне пришлось крафтить призывалку но ну, естественно я начитерил да вот эти вот штуки я их просто начитерил с карты потому что это баг это уже нестандартная ситуация и мне пришлось просто воспользоваться картой со всеми вещами чтобы добыть немножко вот этих вот элементов с башен чтобы призвать призывалку Потому что все было готово уже, но босс просто не призывался из-за бага. Так-то по моей вине произошло это, но... Ну, в общем, вы поняли, да? Я думаю, осуждений никаких я не услышу в свою сторону от адекватных людей. Поэтому смотрим теперь прохождение финального босса игры. И, наконец-то, завершаем прохождение. А в комментариях вы можете высказаться на тему того, о чем снимать следующее видео. Также в сообществе моего канала на YouTube я выложил опросики. Зайдите, посмотрите. Пока только 3 человека поучаствовало, на момент записи видео это 2 часа, то есть 14 часов четверга, вот, а только 3 человека, я думаю, поучаствует больше, и по итогам голосования будет уже следующий проект, следующий сезон прохождения Террарии. Помимо уже прохождения, я буду выкладывать какие-то гайды. Также пишите в комментариях, что если вам что-то интересно, если вам что-то неинтересно, все равно пишите. Например, сравнение оружия или крыльев или что-то типа того. Вот просто пишите в комментах. И помимо самого прохождения, я буду выкладывать и вот такие вот видосики. Что еще хочется сказать? Я хочу сказать то, что босс очень легкий, потому что у меня здесь стоит медсестра. И в общем-то мне все аксессуары, все зачаровано на защиту, куча селек, смотрите сколько эффектов, очень просто, также дракончик, это просто незаменимая вещь, когда я прохожу в земле, чтобы меня не дамажил лазер, лазер, да, я косноязычен слегка, вот, чтобы меня лазер не дамажил, я пошел в землю под дом, и не вижу его сердце и вот эти вот элементы, по которым можно дамажить. А дракончик как раз меня координирует замечательно. И из-за этого игра становится проще. Так бы я вот это сердце не увидел. Потому что он сливается с хп персов и в общем, ну NPC. И в общем неприятно а дракончику помогает. Это в общем-то его функция, которая еди... естественно, из-за которой я вообще его крафтил. Так вот он, ну и, типа я не призыватель, он урон особо не наносит. А, да, что-то босс озверел последние секунды жизни и прям здоровье жестко тратится, несмотря на то, что у меня больше сотки парней. Но это эксперт все же, поэтому что я хотел. Так, а наконец мы прошли Монлорда, я надеюсь, что он не выпадет достойное оружие, типа Мяу Мур или какой-то еще меч. Очень это надеюсь, потому что я все-таки прошел, хоть и за мультикласс, но как-то придерживался война. Да, мне выпал Мяу Мур, отлично, я всегда хотел поиграть этим мечом. Правда, несколько лет назад, когда я прошел терп, я им... Поиграл, но все равно, сейчас вот именно на андроиде это, это интереснее смотрится. Вот он, замечательный меч. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои варианты следующих прохождений. Также напишите в комментариях, стоит ли мне создавать группу ВКонтакте, чтобы мы могли как-то общаться и обсуждать либо следующие выходы серии, либо же какие-то интересные моменты видео. А всем удачи и всем пока.